В Казань-Экспо прошел 15-й российский венчурный форум. О том, где рождаются инновации, расскажет наш корреспондент с места событий. В выставочном зале Казань-Экспо сейчас особенно оживленно. Разработчики мобильных приложений, умной одежды и других технологических новинок проводят презентацию своих разработок. Самые амбициозные поборются за внимание и поддержку потенциальных инвесторов. Венчур это финансирование инновационных стартапов из области разработки программного обеспечения искусственного интеллекта и биофармацевтики. Казанский университет представил раствор для консервации сердца при кардиохирургических операциях КФУ-2019. На небольшом объеме инвестиций потенциальная выручка с мирового рынка продаж может составить более 2 миллионов долларов на сегодняшний день у нас уже подготовлены практически находятся на последней стадии заключения три лицензионных соглашения. Это означает, что мы подтвердили свою состоятельство, мы подтвердили, что наш препарат интересен рынку, и мы нашли партнера, который готов вместе с нами на этот рынок выйти. Стенд технопарка посетил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Благоприятные для ученых условия, предоставленные площадкой, помогли развить три ведущих направления университета. Создание не имеющих аналогов на рынке фармацевтических препаратов, виртуального полигона для беспилотников и лаборатории нейромаркетинга. По словам Дмитрия Пашина, технопарк готов к сотрудничеству с учеными и инновационными предприятиями. Предложение всем участникам, всем желающим принять участие в развитии создания создании тех, современного университетного технопарка, потому, потому что мы открыты для всех, для любой коллаборации и готовы помочь создать свой стартап на наших площадках для тех, кто к этому готов, и те, кто имеет достаточно работу. Мероприятие завершила серия круглых столов, посвященная выходу российских разработок на глобальный рынок и поддержке государством в деятельности молодых специалистов. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.